Привет! На рынке практически ничего не происходит. Рынок стабилен, рынок практически спит. В некоторых инструментах идут некоторые движения, но в принципе хотите берите, хотите нет. Давайте с вами рассмотрим такое слово дефляция. Оно происходит от латинского слова и суть его в переводе на русский язык выкачивание, выпускание воздуха, газа. При этом обратите внимание на то, что слово дефляция существительное. Это не глагол, а это означает, что когда стол называет столом, то дефляцию называют дефляцией. Здесь я привел данные с Центробанка России по динамике денежной массы М2. М2 это денежная масса, которая составляет весь объем денег, которые находятся в стране. М0 это денежный агрегат наличные деньги. То, что у вас на руках и в кошельках, это называется М0. А, и смотрите, что, что интересно, центробанк выкачивает деньги из экономики, то есть ужесточает монетарную политику. Как это названо в США, м да, то есть денежная масса М0 и м ну да, М0 и М2 у нас снижаются. При этом депозиты населения и депозиты нефинансовых организаций, они примерно остаются теми же. На что? Какие размышления у вас есть по этому поводу? Возможно, у вас мнение? Тогда оставьте его в комментариях. Поделитесь со мной, мне будет интересно. Я обязательно отпишусь в то, что я думаю по этому поводу. А, теперь рисовашки Самая интересная часть Для того, чтобы нам с вами понять Что такое деньги а, Давным-давно Такая история Деньги были обеспечены золотым резервом Так, что-то мои рисовашки не работают че то они не работают О, заработали рисовашки Три Оп маркер давным-давно деньги были обеспечены золотым резервом тогда под количество золотого резерва выпускалось определенное количество банкнот я их рисую долларами потому что мне так удобнее могу рублями нарисовать вот со временем эта практика изменилась я уж не знаю, кто был родначальником, возможно, Америка, но в Америке это очень красиво описано, что тот президент, которого футурами называют жестким и грязным ТТТ, РТТ, он принял закон о том, чтобы отменить золотое обеспечение. И сейчас деньги представляют из себя кредитные обязательства, то есть... Вся та наличность, которая у нас есть в руках, это так называемый заем государства. А даже не государства, а центробанка. То есть это не обеспеченный ничем заем. При этом центральный банк, центральный банк. А, в Америке это ФРС. Имеет право принимать решение о выпуске денежной массы, либо уменьшении денежной массы. Это называется регулированием объема денежной массы М0. Вот так вот. Так вот, что происходит. Почему государству важна инфляция, а не дефляция? Инфляция государству важна, потому что Каждый раз а, денежное обязательство, которое выпускает то или иное государство, обесценивается с каждым годом, потому что есть инфляция, она кушает и ваши деньги, и денежные обязательства правительства. Когда наступает дефляция, тогда денежные обязательства растут в цене, и тогда правительство обязано по своим... Долгам рассчитываться более дорогими деньгами. Поэтому, друзья мои, история с инфляцией, она постоянная. И тот феномен, который произошел в Японии, он произошел по очень простой причине, что оттуда инвесторы иностранные просто выкачали деньги. Поэтому у них была дефляция на уровне 1%, стабильная. Возможно, она сейчас есть, я не осведомлен в этом э, процессе. Но, однако же, экономика живет. С другой стороны, экономики наших стран и наших партнеров э, стремятся к тому, чтобы дефляция все время росла. Э, сейчас мотану на следующий слайд. Тыринь, тыринь. Оп, Здесь я скачал с центра банка Отчет по инфляции по годам Он совершенно в совершенно свободном доступе Вы можете зайти и поинтересоваться Так вот, по этому отчету Дефляция у нас была Но она совершенно мизерная И по группам продуктов Почему я об этом заговорил? Потому что сегодня в новостях увидел о том, что в России впервые дефляция наступила за много лет. Но это не так. На самом деле дефляция была. Да, по статистическим данным, по группам продуктов дефляция была. А в основном у нас, друзья мои, все время идет инфляция. Вот, кстати, динамика цены потребительские товары и услуг к периоду вот, 100% это нулевая инфляция, минус, уходит за 100%, это инфляция, это именно процесс дефляции, то есть в 2017 году, вот зеленая линия показывает 17 год, какой тут месяц, <coughs> в августе была дефляция на товары и услуги, но потом все очень резко отросло. Хочу обратить ваше внимание, что различные методики расчета показывают различные данные. В частности, может быть методика расчета месяца к месяцу. Может быть методика расчета месяца этого года к предыдущему месяцу, к тому же месяцу предыдущего года. Может быть еще миллиард разных методик. И эти методики практически могут отразить то, что по нужно тому, кто составляет отчет. По факту, друзья мои, инфляция у нас идет бешеными темпами, и, естественно, правительство пытается ее приостановить, уменьшает денежную массу. Таким образом, в стране, опять листая на тот график, где мы видели а, динамику денежной массы, таким образом, в стране Уменьшается количество денежной массы М2, соответственно, М0 тоже уменьшается и начинает дорожать. За счет этого сдерживается динамика инфляции в краткосрочном периоде. Но хочу обратить ваше внимание, что происходит на параллельном рынке, а именно на рынке кредитов. Вот здесь есть такая штука сальдо операции Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности. Что это означает? Это означает, что Банк России дает ликвидность банкам коммерческим для кредитования физических и юридических лиц. Под 9, 10, 20 процентов банкам эта ликвидность достается под 0,5-1%. Вот такая вот история, да. И как мы видим, сальдо, средняя линия а, сальдо банковских операций неуклонно растет вверх. Это означает, друзья мои, что пфф, вот, а, ну я обобщу, да, но по большому счету, то, что произошло в советское время когда каждый получил квартиру в свои руки каждый взрослый гражданин получил квартиру и приватизацию по ваучеру сейчас правительство старательно все это возвращает обратно а, в другие структуры коммерческие некоммерческие идет деприватизация а, активов физических лиц. То есть, а, это о чем говорит, о том, что а, мы, как государство, как население, идем четким курсом, скорее всего, по американской модели. Нас хотят а, заставить покупать, покупать за относительно дешевые деньги, а, относительно дорогую недвижимость, дорогие машины и так далее и тому подобное. Друзья, а, хочу вам сказать, что вполне возможно, но это только мое мнение частное. Оно не может быть использовано в суде. Я делюсь просто своим соображением. Вполне возможно, что нас просто обкрадывают. Если хотите узнать больше, оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки и свои комментарии. Всего хорошего, до встречи.